Больше 300 метров, это 3 этажа, 6 спален, друзья мои, это Мацеста, это Сочи, территория, бассейн, все, все есть, а вот вообще все есть, просто здесь ну, санузлы, можно их отдельно сдавать просто в аренду, 2 миллиона в месяц, друзья мои, вы можете поверить, 2 миллиона в месяц, дом стоящий, друзья, прям а вот зачет, Кай, рекомендую. Друзья, приветствую. Меня зовут Илья Шамшин. И вы снова на канале Сочи ЮДВ. И сегодня ночью мы оказались просто в безумнейшем доме. Больше 300 метров. Это три этажа, 6 спален. Друзья мои, это Мацеста, это Сочи, это ночь. Друзья, мы с вами не отдыхаем. Мы работаем, работаем, работаем, работаем именно для вас. Давайте начнем по порядку. Друзья, по техническим характеристикам, кому интересно, в общем, у нас три этажа, у нас безумный бассейн, у нас почти 7 соток, у нас равнина, у нас Мацеста, тихо, спокойно, но просто кайф, Вася, просто вот, но ну, лучше она, она и быть не может, друзья, собственно, давайте по дому, по порядочку. А, территория, Бассейн, все, все есть, прям вот вообще все есть, у нас ремонт, мебель, просто безумно, мебель покупала за такие деньги, ну просто с ума можно сойти, друзья, давайте сначала начнем с территории, ночь, Сочи, напоминаю, что у нас сейчас начало ноября, друзья, на улице просто безумно тепло, ну как тепло, днем тепло, вечером немножко прохладнее, давайте посмотрим на въезд друзья собственно вот сейчас перед нами въезд автоматические ворота заезжаешь там с кайфом ставишь машину три сюда три сюда и не знаю и одну сюда вот кстати, ворота открываются вот они они нарядные друзья собственно вот наш дом но ну, посмотрите, это просто ну, безумно красиво да там кстати хозяйка дома была она ушла Друзья, дом ну просто безумно крутой. Давайте мы еще немножко пройдемся по территории. Покажу вам бассейн и зайдем вовнутрь, Потому что внутри ну просто ну, с ума можно зайти. Захожу на задний двор. Друзья, у нас вот здесь есть выход на реку. У нас вот здесь просто бомбический бассейн. Просто, ну, просто вот прям кайф. Бассейн неподогреваемый, но можно сделать подогреваемый. как бы Это вообще не проблема. У нас там банька. Пойдемте в баньку прогуляемся. Кстати, бассейн глубокий. У нас вот там зона отдыха. Можно прям вот пожарить, мяско, вот прям пиво попить прям с кайфом. Друзья, заходим. А банька у нас небольшая, но можно расширить. Душ. И вот, собственно, сама банька. Все, баньку отсняли. Смотрите, здесь больше не на что. Друзья, покажу с вот этой стороны. Ну вот посмотрите, какие просто безумные виды, бомбические. Давайте. Вот прямо сейчас настало время зайти в сам дом и посмотреть, что же там внутри, друзья, ну там просто, ну пушка. Захожу в сам дом, сразу же разуваюсь, прям сразу, и вот, собственно, что перед нами, перед нами сразу гардеробная, давайте посмотрим, вот справа у нас гардеробная, вот такая бомбическая, красивая, уходим отсюда. А, здесь как а, такой, знаете, уголок для хозяйки. Здесь можно постираться, здесь можно погладить, Ну, то есть какие-то домашние дела здесь можно поделать а, Идем дальше Дальше, дальше, дальше, дальше Друзья, вот такая красота вот перед нами Смотрите, здесь огромная гостиная Она просто безумно огромная Здесь мебель, техника, все-все-все новое, Муха здесь не летала Но скажите, что кайф Друзья, теперь плавненько перемещаемся с вами на кухню Кухня просто, ну, бомбическая Кухня безумная но посмотрите на фильмы. я не буду говорить, кто знает, тот поймет. Друзья, покупалось все, ну-ка за какие-то безумные деньги. А собственники у нас ничего не жалели, вот прям вложились вот так, как надо. Друзья, вообще про такие дома много можно рассказывать, но поверьте на слово, сюда нужно приехать, самому все посмотреть, пощупать. Я вам так могу сказать. Дом находится прямо по рынку. Он не дешевый, он не дорогой. Это прям рынок. То есть, если посчитать землю, стройку, то есть дом, мебель, технику, то есть он, сто... он стоит своих денег и может быть даже чуть-чуть дороже. Мы с вами на первом этаже. Это первая спальня, первая, то есть, которую мы сейчас с вами посетили. Но здесь, понимаете? Друзья, здесь как музей. Здесь даже трогать ничего не хочется, потому что, ну, просто аж страшно. Но посмотрите, как круто. Так, дальше. Вот посмотрите, как красиво все такое нарядно. Супер. Идем дальше. Что у нас здесь? У нас здесь... Друзья, это санузел, это первый этаж. Но здесь просто как вот, ну, в пяти звездах. Ну, она по-другому и быть не может. Но посмотрите, как все красиво. Давайте теперь... Мы с вами потихонечку поднимаемся на второй этаж, а там еще лучше. Перед нами шикарная лестница, у нас кафель, ну, про... я даже говорить ничего не буду, и так все понятно. Друзья, и теперь мы с вами плавненько перетекаем еще одну спальню. Напоминаю, что в этом доме у нас 6 спальных мест, а у нас, ну, то есть 6 спален, у нас 6 санузлов, то есть у каждой спальни свой санузел, кстати, он позади меня, друзья, ну это прям, ну это как музей, ну просто тут, ну как по-другому даже и сказать ничего не скажешь, вот такая есть красота. Давайте теперь плавно перетекаем дальше вместе все смотрим, друзья, у нас еще одна спальня, она, кстати, немножечко поуютнее, здесь просто настолько мега крутой санузел, вы посмотрите, просто ванная. здесь, да, да здесь да здесь жить можно. Но скажите, что кайф. Ну, реально кайф. Ну, посмотрите, как все красиво, как нарядно. Ну что, идем дальше. Друзья, я уже сбился со счету. Перед нами еще одна спальня. Еще один санузел. Друзья, ну, просто здесь ну, санузлы. Можно их отдельно сдавать просто в аренду. Ну, посмотрите, какой кайф инсталляция. У нас здесь большая душевая. Друзья, я могу зайти в эту душевую. Да, по нашей с вами традиции. Вы знаете, то, что я всегда захожу в душевую. Здесь можно поместиться в вдвоем, прям с скайпом. Друзья, едем дальше. Вот, смотрите, как красиво. Друзья, я сейчас прям вот скайпом, брат, выхожу на улицу. И посмотрите, что я перед собой вижу. Кстати, птичка летает. Ну, посмотрите, как классно. Вы вот, ну хоть представить, можете, вот, как здесь можно отдыхать летом. Кстати, дом сдается. В аренду сдавался. Маленький период времени. За 2 миллиона в месяц. Друзья мои, вы можете поверить. 2 миллиона в месяц. Как не инвестиции? Этот самый главный Васи инвестиции. Друзья, я сейчас я наконец-таки оказался на. Третьем этаже, третий этаж, вот сейчас у нас тут собственники сидели, немножечко отдыхали, они приехали с поляны. Но третий этаж, он прям вот настолько уютный, ну как бы, ну даже тут, но ну и объяснить и сказать, ну просто невозможно. Друзья, в общем, по дому, дом действительно посмотреть стоит, его стоит пощупать. Если у кого-то есть бюджет, да, а я знаю, что у вас есть бюджет, вам нужно приехать. Это, знаете, это когда, но ну вот когда в жизни вот уже все, ну как бы, вот... Все есть, и ты просто живешь, ты кайфуешь, до центра здесь, ну сколько до центра, ну, ну 20 минут. Пусть будет 20, там 25, 25, 25 минут до центра, если без пробок. Но, друзья мои, Мацеста, напоминаю, что такое Мацеста. Мацеста вообще в переводе это горячая вода. На Мацесту, на лечебницу приезжают, друзья мои, со всей России, и не только с России. Это историческое место. Сюда приезжают, сюда исцеляются, здесь лечатся. Вот эти источники, да, то есть, ну, это просто, ну, это ничего не сказать. Друзья, локация просто, ну, бомба. Да, и теперь посмотрим третий этаж. Друзья, диван, ну, просто огромнейший, ну, как бы ничего не сказать. Вот какой котик у нас тут деловой золотой. Плазма, ну, огромная плазма. Друзья, вот у нас кухонька есть. Кухонька, наверное, грубо сказано, прям полноценная кухня. Кухня у нас большая. Что еще сказать? Да, кстати, еще прогуляемся по третьему этажу, что у нас здесь есть, друзья, есть небольшая спальня, она прям маленькая такая, но она есть. Дальше у нас еще одна спальня, они плюс-минус одинаковые. Нарядная у нас с вами люстра, друзья, и пройдем дальше. Дальше у нас санузел. Друзья, ну здесь санузел, это просто, это просто как однушка в Сочи, это как минимум. Напоминаю, что санузлов у нас шесть. Друзья, ну посмотрите, как классно, вот прям все чистенько, аккуратненько. Здесь вот место есть для гномов, вот там место для гномов. Друзья, ну прям вот, ну когда, вот, прям вот все, классно. Друзья, вот отсюда она просто грек не продолжит. В общем по дому, дом у нас больше 300 метров, у нас только по двум этажам, это 290 да, квадратных метров, друзья, у нас равнина, у нас Мацеста, дом действительно стоящий, вот поверьте на слово, да, вот если вы хотите приехать, просто сумки бросить и жить, но ну, это прям ваш вариант, это 100%, то есть здесь настолько все упаковано, но просто она как просто, ну, ну не может быть лучше, мебель, техника, друзья, все дорого, богато. Ну, прям элитка. Ну, по-другому тут никак не сказать. Всем, кому интересно, вы видите наш номер на экране. Вы звоните, пишите. Если надо, мы прям именно для вас сделаем видеообзор. Прям именно для вас. Съемку с коптера сверху, снизу, как хотите. Вот прям вот сделаем. Вот прям по максимуму. Друзья, вообще у дома не так много аналогов. То есть в этом бюджете, когда начинаешь смотреть, понимаешь, что ну, действительно их не так много. Дом стоящий. Друзья, прям вот зачет, кайф, рекомендую. С вами был Илья Шамшин, Сочи ЮДВ. Лучшая компания в городе Сочи, она по-другому и быть не может. Звоните, пишите, мы всегда на связи. Пока.